Друзья, вот это водородный электролизный газогенератор s 400 ACS-1. Он прибыл к нам из России от пользователя, который заказывал этот газогенератор у нас еще в 2021 году. И сейчас он попал к нам для проведения ремонта и модернизации. Когда был изготовлен данный газогенератор, к нему были применены те технологии, технологии тех лет, которые мы считали полезными, которые мы считали успешными на тот период времени. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня у нас появляются все новые и новые технологии, которые мы успешно используем при изготовлении новых моделей газогенераторов. Сейчас мы производим аналогичную модель под названием S400 ACS3 и ACS5. Они более совершенные, чем предыдущие версии. Этот газогенератор мы уже отремонтировали и провели модернизацию. Модернизация коснулась э, компонентов э, газоотводной системы и компонентов системы защиты. Мы установили новые баки газотводной и баки-заправки, которые более практичны и более надежны, чем предыдущая их версия. А также мы установили сюда водяной затвор, это система, которая предотвращает распространение реверсивного горения, попросту говоря, обратные хлопки, распространение обратных хлопков и попадание их во внутренние компоненты всего устройства. Такие хлопки без системы защиты могут повредить как электронные, так и механические системы газогенератора. И сейчас я покажу вам, как работает система защиты, позволяющая предотвратить разрушение газогенератора, его поломку при обратных хлопках. Сейчас я запущу газогенератор и спровоцирую обратный хлопок. Даем максимальное давление. Обратите внимание на манометр. Давление поднимается. Когда давление будет достигнуто максимального значения, выработка газа автоматически прекратится. Обратите внимание, давление достигло максимального значения в 0,6 атмосферы и выработка газа прекратилась. Теперь подключим вот такой шланг, выпустим газ и спровоцируем обратный хлопок. Обратите внимание. Произошел обратный хлопок, я перекрываю выход газа, и мы смотрим на манометр. Давление газа поднимается, а это говорит о том, что газогенератор остался в рабочем состоянии, он продолжает работать. Давление доходит до максимального значения в 0,6 атмосферы, и выработка газа прекращается. Проведем обратный хлопок еще раз. Опять же произошел обратный хлопок. Смотрим на манометр. Давление поднимается. А это означает, что газогенератор продолжает работать. Он остался в исправном состоянии. Сделаем еще провокацию обратного хлопка. Очень сильный хлопок. Смотрим на манометр. Давление начало расти. А это говорит о том, что газогенератор все же остался в рабочем состоянии. Ну, как вы могли убедиться, газогенератор прекрасно защищен э, огнепреградительным устройством, э, водяным затвором. А сейчас я предлагаю подключить газовую горелку и провести тест работоспособности газогенератора с использованием э, его по прямому назначению. Запустим горелку, подожжем ее. Вы можете убедиться, что газогенератор прекрасно э, работает. Стабилизация, Система стабилизации внутреннего давления газа отрабатывает в штатном режиме. То есть газогенератор, вернее электронный блок управления, э, поддерживает в автоматическом режиме установленное мною максимальное давление. При необходимости я могу его изменить на меньший уровень. Обратите внимание, сейчас я э, сделал уменьшение внутреннего давления, и соответственно давление в газовой горелке упало. Такое давление используется, конечно же, в случае работы с горелками, сопла которых имеет маленький диаметр. Ну а для этой горелки необходимо, конечно же, максимальное значение, которое я сейчас установлю, и блок управления его будет поддерживать в автоматическом режиме. Вы можете услышать, что начали работать а, вентиляторы охлаждения. Эта система также полностью автоматическая. Вентиляторы охлаждения включаются тогда, когда температура электролита достигает 30 градусов. И они выключатся только тогда, когда температура электролита будет снижена ниже уровня в 30 градусов. друзья ну и пользуясь случаем хотел э, сказать пару слов о вот этой горелке это горелка донмет 206 1 э, существует еще горелка э, такого же типа донмет 206 2 э, это абсолютно одна и та же горелка, отличаются они исключительно только количеством сменных насадок. У комплекта 206.1, вот конкретно у этой горелки, в комплекте поставляется только 4 сменных насадки. Комплект 206.2 является максимальным комплектом этой же горелки, у которого, которая укомплектовывается уже 8 сменными насадками. Но э, речь сейчас не об этом. Вот сейчас я откручу значит крепление которое фиксирует сменную насадку убираем крепление и посмотрите в центр вы можете увидеть внутри видите вот внутри это ну как я его называю это огнепреградительный элемент хотя на самом деле это Расси фильтр рассеиватель то есть производитель позиционирует вот эту деталь сейчас я ее достану вот она легко вынимается вот обратите внимание вот эта маленькая деталь а производителем позиционируется как фильтр рассеиватель который э, или даже э, смеситель вот в этой маленькой детали смешиваются кислород и пропан так как изначально горелка которую мы сейчас обсуждаем предназначена для работы с пропаном и кислородом но она отлично ведет себя при работе с гремучим газом так вот при работе с гремучим газом с водородом вот этот фильтр вот этот элемент прекрасно выполняет роль огнепреградительного устройства то есть через вот этот элемент не проходит пламя по шлангам внутрь газогенератора. Ранее, когда я впервые рассказывал про появившуюся на рынке вот эту горелку 206.2, 206.1, я уже упоминал о э, вот этом огнепреградительном элементе но многие, которые приобретали подобные горелки, удивленно задавали вопросы, почему я приобрел горелку, а у меня нет вот этого сменного элемента. Ну, хочу сказать, что даже в моей практике попадались такие горелки, в которых не было вставленного этого элемента то есть э, завод не в каждую горелку устанавливает этот элемент я не знаю по какой причине но это действительно так но еще пожалуйста не забывайте что этот элемент посмотрите он легко вываливается то есть его просто легко потерять вы могли открутить сопла горелки и не обратив внимания на этот элемент просто потерять его он мог выпасть у вас а вы его даже могли не заметить поэтому когда меняете сопла горелки делайте это с, с особой осторожностью и вниманием чтобы не потерять огнепреградительный элемент он прекрасно отрабатывает в качестве огнепреградительного элемента да еще скажу если к примеру у вас произошел обратный хлопок то пламя доходит до вот этого огнепреградительного элемента оно дальше не идет по шлангам в газогенератор но оно продолжает вот здесь гореть и огнепреградительный элемент выполненный из э, гранулированного э, бронзового какого-то порошка бронза или латунь я если честно не знаю скорее всего бронза э, он просто начинает оплавляться и после э, оплавления этих гранул он просто прекращает подачу газа в сопло, и вы пытаетесь к примеру зажечь горелку а газ даже не идет если у вас такое происходит то откручиваете вот это откручиваете крепление и смотрите что у вас происходит с этим элементом возможно он у вас оплавился и его просто необходимо оттуда так сказать выковырить и заменить на новый к сожалению из-за того, что на Украине сейчас э, идет, идут военные действия, идет э, специальная военная операция, э, а город, производящий, вот э, вернее, город, в котором производились эти горелки, это город Краматорск, это Донецкая Народная Республика. И сейчас из-за проведения военных действий завод просто не работает раньше мы поставляли даже вот эти сменные элементы и могли их так сказать предлагать всем для замены но сейчас к сожалению скорее всего вы их просто не сможете найти благодарю вас за внимание желаю всем мирного неба над головой всем пока